Как продавать своим друзьям, подругам? Продавать дорого, когда еще вчера это было бесплатно или совсем-совсем дешево? Я обещала по чуть-чуть выкладывать ответы на ваши вопросы, которые вы ответили мне в сторис. Большое вам спасибо. Продолжаю рубрики, рубрики «Вопросы-ответы». Что-то сразу отвечаю в сторис, а что-то буду вести короткие эфиры. Так как же все-таки все продавать свои э, нумерологические расклады, как продавать свою астрологию, как продавать э, свои другие услуги э, экспертам-коучам, когда у них есть подружки, родственники, друзья, знакомые, дорого. Интересно? Поехали. Итак, вы знаете, что для того, чтобы человек получил результат, важно заплатить. Причем человек тогда будет ценить то, что вы ему продали, когда он заплатит приличные деньги. И вы это знаете, правда? Когда вы купили какой-то курс дешевый или что-то на распродаже такое вот себе. Как вы это цените? Так же и цените, правда? Особенно, когда касается темы психологии, темы души, темы э, таких вот, знаете, глубоких личностных моментов решения вопросов в жизни, каких-то денег, отношений, болезней души и так далее. Что же нужно сказать своим твоему близкому другу знакомому человеку чтобы вы могли продать ему дорого например вы психолог или вы коуч или вы астролог или вы другой специалист который точно знаете что ваши услуги дают пользу вот напишите у кого есть э, такая тема когда вы хотите когда вы продаете свои услуги своим знакомым друзьям э, бесплатно или очень дешево, с уступкой, с скидкой. Напишите, у кого такое есть, даже те, кто будет слушать меня в записи. Да, кстати, помните, тот, кто получает, вам просто полезно знать, что нужно отдавать. Если вы не платите, а просто только потребляете, вы, как я, вы любой из нас, мы как физические вампиры, как мы ну, живем таким потребляцким отношением, поэтому даже если мы не платим, вам, ну, нам с вами нужно полезно как-то реагировать. Благодарностью какой-то, смайликом, там, я не знаю, каким-то отзывом. Ну, по крайней мере, реагировать. Итак, поехали. Если вы любите и уважаете свою подругу, например, вы говорите так, слушай, Оля, сегодня я посмотрю астрологический прогноз и цена моя будет не такая как была вчера или раньше она будет ну скажем там 25 тысяч рублей как-то говорит подружка ты же не совсем недавно так дешево продавала или бесплатно делала и вы отвечаете именно потому что ты мне дорогой для что ты дорогой для меня человек именно потому что я хочу, чтобы ты получила результат. Я продаю тебя дороже, чем с другим своим клиентам. Потому что первое. Первое. Я знаю, и ты знаешь, что бесплатное не ценится. Правда? Же? Или дешевое? Второе. Второе. Второе. Нет пророка в своем Отечестве. То есть своего не воспринимают как эксперта. Правда, Оля? Есть такое? Третье. Именно потому, что я хочу тебе добра, я знаю, что когда ты мне заплатишь больше, чем обычные мои клиенты, во-первых, ты будешь ценить. Спасибо за вашу поддержку, за ваши сердечки. Угу. Во-первых, ты будешь ценить нашу дружбу. Во-вторых, будешь ты ценить себя. А в-третьих, ты будешь ценить мою экспертность, мой труд. И тогда обмен энергиями, я тебе пользу, а ты мне деньги, сработает на ура. Однозначно, сто процентов сработает. Тем более, что ты точно выполнишь то, что я тебе порекомендую. Тем более, что ты точно заплатив мне приличные деньги в, пар, в пару раз больше, чем я обычно продаю свои услуги другим людям. И тогда наша дружба сохранится, и ты сделаешь, и будешь ценить меня еще другим рекомендовать. Именно потому, что я тебя люблю, ценю и уважаю, и хочу тебе добра именно Поэтому ты будешь платить вот такие деньги. Если, конечно, хочешь. Если нет, извини, это не ко мне. Я могу порекомендовать себе другого специалиста, и ты будешь платить ему или не будешь платить ему, если для тебя важно эту тему решить. Вот таким образом, друзья, мы с вами решаем вопрос, как своим друзьям, знакомым, близким продавать свои услуги, дорого, даже дороже, чем обычным нашим клиентам. Именно потому, что мы их любим, ценим и уважаем. Насколько вам было полезно это видео, дайте, пожалуйста, обратную связь, ну, скажем, от единички до десяти, и задавайте свои другие вопросы. А для тех, кто хочет попасть ко мне на личный разбор, на 30-минутную бесплатную консультацию, чтобы я могла вытащить у вас то, чего вы сами не видите, ваши Суперские возможности, ваши уникальности, чтобы вы сами себе ответили с помощью моих вопросов на то, чего вы не видите, не знаете. Это бесплатная 30-минутная диагностическая консультация, где-то 30-40 минут. На нее записаться можно в шапке профиля. Там же в топлинг вы можете получить подарки, которые для вас так важны и ценны, если вы психолог. И другой специалист, который помогает другим людям.